Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы рады, что вы записались на наш тренинг. Теперь прослушайте важную информацию по организации тренинга. Во-первых, вам на почту придет письмо. И когда вы посмотрите это видео, вам необходимо заглянуть в это письмо. Там содержится важная информация и доступ к вашему личному кабинету и тренингу. Вам нужно выполнить всего лишь одно простое действие. Подтвердить свою почту, просто перейдя по ссылке на личный кабинет. Если вы этого не сделаете, мы не сможем отправлять вам уроки и открывать материалы тренинга в личном кабинете. Поэтому, когда досмотрите это видео, зайдите в свою почту и обязательно проверьте, чтобы все работало. Не откладывайте! Теперь о правилах тренинга. Это действительно важно, поэтому досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Осталось всего минута, чтобы потом не было недопонимания или недоразумения, ну и так далее. Итак, вы будете получать на электронную почту приглашение на прямой эфир. После прямого эфира через некоторое время запись будет доступна в вашем личном кабинете. Каждому эфиру будут небольшие простые задания. За выполнение домашнего задания будут начисляться бонусные рубли на счет вашего личного кабинета. Потратить эти бонусные рубли можно будет в каталоге продуктов только на нашем сайте. Ссылку мы вам пришлем обязательно после завершения тренинга. Обналичить или перевести себе на карту эти бонусные рубли нельзя. Бонусные рубли имеют срок действия. Имейте это в виду. Кроме того, участие в Тренинг хоть и является бесплатным, но запись тренинга предоставляется только в том случае, если вы выполните домашнее задание в срок во время прохождения тренинга. Поэтому, если вы хотите, чтобы записи остались вам, независимо от того, успеете вы сдать домашние задания или не успеете, настоятельно рекомендуем вам приобрести за символическую сумму доступ к записям ниже под этим видео. И тогда, после того, как тренинг закончится, все материалы видеоуроков, все записи, вебинаров, презентации и так далее останутся с вами навсегда. Ниже под этим видео есть предложение. Вы можете приобрести записи тренинга на самых лучших условиях. Кроме того, всем, кто при Приобретет запись тренинга, будут открыты специальные бонусные материалы, которые не будут доступны тем, кто будет проходить на тренинг просто бесплатно. Поэтому рекомендуем вам внимательно рассмотреть предложения под этим видео и воспользоваться им, пока есть возможность. До связи, до встречи на тренинге. С вами были Жанна Христина Стишенко и Павел Стишенко. Обязательно загляните в почту и воспользуйтесь предложением ниже. Ждем вас на тренинге.